Всем привет, с вами Макс Репьев и для начала хочу пожелать мира во всем мире и чтобы то, что сейчас происходит, побыстрее закончилось. Но жизнь продолжается и нам нужно справиться с этой ситуацией. Небольшие вводные данные и вообще для понимания происходящего, именно стоимость товаров с официальных сайтов, конвертация из доллара в рубль. iPhone 13, например, стоил 82,5 тысячи, теперь он будет стоить 115. Volkswagen Polo стоил 1,2 млн, теперь он будет стоить 1,6 млн. Квартира в Турции, например, стоила 5 миллионов теперь она будет стоить 7 миллионов Доллар стоил 75, теперь уже 105. Ипотека была 9%, теперь 15. И, к сожалению, все это неимоверно скачет в цене. То, что вы сейчас видите на официальных сайтах, пока не обновленная инфа, не нужно нам скидывать скрины, это импортные товары и покупают за доллар. И он подорожал. Полеты в Евросоюз запретили и фраза «лучше куплю квартиру в Испании» теперь не актуальна. Мы говорили про то, что может произойти политическая ситуация и с зарубежной недвижкой могут возникнуть сложности. Что дальше? Покупать недвижку за рубежом? Возможно. Если у вас есть полная стоимость сразу, а не в рассрочку, как это делали многие. А самое главное, где покупать? Покупать валюту, которая подорожала, ну такое себе решение. Те, кто успел купить валюту по старому курсу, безусловно, сохраняют деньги. Но, кстати, сейчас их можно вывести в рубли и купить что-то по цене низа рынка. Акции – Биржа сегодня запретила иностранцам продавать российские бумаги, а после вообще приостановила торги ценных бумаг. И вывод биржи занимает 10 дней для россиян. Не везде, правда, но тем не менее такие моменты встречаются. И что дальше, не ясно. Многие люди поснимали деньги со счетов, кто-то перевел их в валюту, кто-то в акции. А что дальше? Хранить доллары под подушкой, в банке, в акциях. А сколько денег вы готовы хранить в этих активах? Каждый день ситуация меняется, и что будет завтра, не знает никто. Понимаю больше вопросов, чем ответов. Возможно, вы меня закритикуете, возможно, сейчас не лучшее время, но мы с командой посчитали, что сейчас хорошей альтернативой сохранения капитала, а не инвестирования, о нем вообще сейчас никакой речи не идет, является покупка недвижимости в Сочи. Мы понимаем, что критика будет, но это наше мнение. Вы можете критиковать потом, но просто прослушайте информацию, это чистая экономика и время реакции рынков. Все подорожало или подорожает в будущем. Техника, машины, возможно, дойдет до товара в первой необходимости. Но недвижка в Сочи, как стоила сейчас 4,5 от 4,5 миллионов рублей, так и стоит от 4,5 миллионов рублей. И реакция рынка последует в рост, но чуть более долгая, и это подходит как раз тем, кто не успел пристроить свои активы. Недвижка в Сочи является центром притяжения россиян, и она всегда будет востребована как сдача, продажа или просто владение. Это так уж сложилось единственное место в стране, и альтернатив ему нет. Поэтому, конечно, она будет расти в цене. Мы сейчас наблюдаем ажиотаж у застройщиков. Они просто бьют рекорды продаж, потому что люди избавляются от фиата, и мы все завязаны на мировых валютах, именно доставки, запчасти, материал, техника, и в убыток торговать, увы, себе никто не хочет. Поэтому реакция рынка будет соответствующая в рост, но не так быстро, но опять же будет. Это не инвестиции, а просто сохранение капитала. Мы рекомендуем вам воспользоваться этой ситуацией, пока рынок не отреагировал, и сохранить капитал, и не ждать, пока все упадет в три раза, как пишут некоторые диванные аналитики. Если вы не верите или не понимаете почему, то нет смысла сейчас вступать в полемику. Это просто информация, мысль, посыл, наше сугубо личное мнение, как хотите, так и называйте. Но при этом я не говорю вам, вложите все свои деньги в недвижимость Сочи. Важна диверсификация и разделение активов. На наш взгляд, времени не медлить нет. С завтрашнего дня многие застройщики пересматривают цену. Поэтому сегодня можно зафиксировать что-то по старой цене, а потом в дальнейшем это все перепродать. Наша команда всегда готова вам предоставить варианты, выгодные для покупки. Минимальный бюджет на сегодняшний день начинается от 4,5 миллионов рублей. Если интересно, то все контакты указаны внизу. Всем мира и пока!